Ну вот, друзья, привезли у нас дрова Сейчас посмотрим, какое количество Накладные в кармане, между прочим Недорого, 211 с копеечками рублей Здесь какое количество кубов? 10 метров кубических О, 10 метров кубических О, Посмотрите, какая красота Ну еще, серые зайцы Будут в этом году уже участвовать масс Жалко, что Прицеп пустой Ну <клёх> Ничего, по деньжам Разбогатеем, купим. Вот такой манипулятор. Посмотрите, темно на улице около 8 часов, плюс-минус. Может, еще и 8 нету. Может, пол-восьмого. Надо отойти, это в целях личной безопасности, но ну, нафиг. Ну вот, друзья, платите, выписывайте и вам привезут. Сегодня заплатили и привезли, между прочим. Так что тоже точно один только позитив. 10 кубов, 211 рублей повторяюсь. Ну, не об этом. Продолжаем мы строительство своей дорожкой. Не вело, а пешеходной. Um, все элементарно просто. 3 к 1. То есть 3 ведра песка, ветро цемента, ну и почти ведро воды. Мешаем мы купоницей. С одного мешка практически три дачки выходит. Я в тачку мешаю. Поэтому с одного мешка 25 килограммов уходит почти 3 тачки. Ну они наполовину. Мешать тяпой компониции кораблями лучше, чем лопатой. Меньший объем сразу черпаешь, поэтому легче перемешивать. На дорожку уже идет седьмой мешок. А как она выглядит, сейчас вы видите, друзья. Ну вот, друзья, раствор готов Такая вот масса Не сильно жидко, не сильно это Он быстренько готовится, 2-3 минуты перемешалось Бетономешалка Я сразу считал, какое количество тачек А уже сбился Ну если грубо 7 мешков 7 на 3, 21, ну пускай двадцатая тачка Вроде сразу было легко Задумка А потом уже как-то честно уже надоело Пятый день что-то, блин, уже надоело. Не постоянно получается, что целый день ну, готовить, а час-два и на работу. Поэтому ну, ладно. А сейчас будем смотреть, что у нас получается, друзья. Сегодня ветер, блин, сумасшедший. Ну вот такая получается дорожка. Уже пятый раз, пятый день заливаем мы. А, здесь мы купили еще дополнительные цветы. Будем высаживать, чтобы красивая олейка получилась. А палуку я частично снял для того, чтобы перемычки мне убрать. Фу, перемычки убрал и засыпаю это все песком. Плохо, хорошо. Ну, как-то так. А, переходы нет никаких шерповатостей. Все за. Ну, конечно, не идеально, но ну, не идеально, но по-деревенски как говорится, Можно ширкать ногами его. слышите, наверное. И здесь это два дня назад заливался, сильно топтаться мы не будем, но пройтись уже можно. Вот такие переходики, это все будем убирать Это вот сегодняшняя заливка Сейчас будем потерять И вот нужно довершить Потому что скоро на работу В 4 часа уже нужно быть на работе Потому что ну, Вот так вот, вот, вот Ну конечно здесь это все нужно тоже делать Ох. Ну если вы будете с нами Вы все, друзья, это увидите Вот так это пока вот так. Процесс постройки нашей дорожки. Получилась вот такая вот красота. Сегодня мы еще здесь немножко пролели водой. Подсадили мы еще пару растений, цветов. Ну вот, можно с вами и прогуляться. Вот здесь мы одно растение посадили. Здесь мы второе растение посадили сегодня. Ну Хаотично я ложил то вот убитые куски. Вот мы еще один такой кустик посадили. Белый фон, вообще красота Здесь уже подстыло. Этот у нас был Пустик, вот еще один Желтенький посадили, беленький был Ну все, друзья, дальше не пойду Дальше еще у нас Не засохло Но как-то так Вечером уже красивее у нас стало Ну становится потихонечку Посмотрите, в чем вышла дочь Вот в чем смысл Сельской жизни, сам себе Хоть ночью, хоть днем, блин, вышел, ковыряйся, занимайся. Вот оно счастье. А было вот так. Ну, тут якобы дорожка. Стало вот так. Ну, еще не стало, еще станет.